Цель работы – изготовить максимально удобные и безопасные изделия для военных. Основная миссия – это не промышленное изготовление, а изготовление опытно-конструкторских образцов, которые по своим характеристикам превосходят существующие. Можно рассматривать эту область не только как э, отшивание опытных образцов, но и как какого-нибудь э, либо коллекции одежды, либо просто что-то потренироваться, что-то новое придумать, какой-нибудь дизайн.